Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Сегодня мы с вами поговорим о том, как нужно загадывать заветное желание под Старый Новый Год. А еще как привлечь в дом удачу, богатство и счастье в семейной жизни. Старый Новый Год – это удивительный праздник. Во-первых, он дарит нам возможность еще раз собраться всем за праздничным столом и окунуться в эту волшебную атмосферу. А также Старый Новый год – это второй шанс загадать свое заветное желание, если вдруг вам не удалось этого сделать в новогоднюю ночь, в ночь с 31 декабря на 1 января. Во все времена люди верили, что желания, загаданные в этот праздник, обязательно сбываются. Однако эзотерики уверяют, что для того, чтобы ваше заветное желание, загаданное на Старый Новый Год, исполнилось, его нужно правильно загадать. Итак, загадывать желание нужно в ночь с 13 на 14 января 2019 года, причем желательно это сделать ровно в полночь. А теперь давайте разберемся. Как нужно загадывать заветное желание на Старый Новый Год, чтобы оно стало явью? Сначала нужно подготовиться к этому обряду и хорошо обдумать, о чем вы хотите попросить Вселенную в эту сказочную ночь. Затем четко сформулируйте свое желание. И помните, что получить все и сразу невозможно, поэтому правильно расставьте приоритеты. А когда вы будете формулировать свое желание, не используйте частичку «не», так как это будет отрицание, и ритуал может не сработать. Также нужно помнить, что загаданное желание не должно нести в себе вред для других людей, оно должно быть светлым и позитивным. Можете записать на листе бумаги свое заветное желание или мысленно держать его в голове а в праздничную ночь с 13 на 14 января. Оставшись наедине с собой, визуализируйте свое желание. Вам нужно представить, что очень скоро оно станет реальностью. При этом нужно отбросить все сомнения и поверить всей душой в воплощение желаемого в действительность. Далее, когда вы будете полностью готовы, то нужно написать на чистом листе, Окончательный вариант. Сформулируйте свое желание и изложите это на листе бумаги. При этом обязательно нужно закончить фразу словами ⁇ Мое желание исполняется ⁇ Затем необходимо избавиться от этого листа, на котором вы написали свое заветное желание. Можно его сжечь или закопать. Самое главное, никому не рассказывайте о своем заветном желании. Ну а после того, как обрядное исполнение желаний на Старый Новый год будет закончен, вам нужно будет на несколько дней отпустить мысли о нем, а спустя некоторое время нужно вновь мысленно вернуться к загаданному желанию. При этом представьте, что оно уже исполнилось и представлять нужно все до самых мельчайших подробностей. Если вы все сделали правильно, то ваше заветное желание, загаданное на Старый Новый Год, сбудется очень скоро, возможно, даже раньше, чем вы сами того ожидаете. А теперь давайте поговорим о некоторых приметах на Старый Новый Год и еще как привлечь в дом удачу, богатство и счастье в семейной жизни. Старый Новый Год – один из самых ярких и необычных праздников – и он несет в себя добро и большую радость. Чтобы в течение всего года было много денег и достатка, стоит положить денежные купюры в красный кошелек или в красный мешок, обязательно приговаривая «Достаток и счастье приди!». Нельзя и 13 и 14 января давать деньги в долг, это может стать причиной разногласий и плохого самочувствия, а также весь год семья будет жить бедно. Для того, чтобы год был прибыльный, обязательно стоит отдать до Старого Нового Года все долги. Также для достатка и благополучия на Старый Новый Год нужно испечь в духовке хлеб и положить его на стол. А перед тем, как сесть за стол, обязательно положить бумажные деньги большого достоинства на подоконник и на край стола а также спрячьте под скатерть монетки и бумажные деньги. Данная традиция может уберечь семью от потерь многих денег. В ночь с 13 на 14 число на новогоднюю ель нужно повесить монеты разного номинала, а на верхушку ели положите несколько самых больших купюр. Считалось, что для привлечения достатка и благополучия нужно встречать данный праздник с набитыми карманами денег. Далее эти деньги вынимаются из карманов и их кладут в то место, где у вас хранятся деньги в доме, в так называемый домашний сейф. И у вас будут приумножаться деньги в течение всего года. Давайте продолжим. Вот еще несколько обрядов на привлечение денег. На Старый Новый Год не стоит выбрасывать в мусорное ведро все крошки, которые остались на столе от празднования. Их нужно собрать в кучку и выбросить на улицу. Это поможет привлечь в дом достаток, счастье и благополучие. Также, чтобы деньги у вас водились, нужно некоторую сумму обязательно пожертвовать на благотворительность. Сделайте то, что подскажет вам сердце, способов в наше время Достаточно. Еще один обряд-ритуал. Для привлечения денег стоит в ночь с 13 на 14 января написать на листке бумаги ту сумму денег, которую вы хотели бы, чтобы у вас постоянно водилось в семье. Этот лист положить под елку вместе с большой купюрой. И 14 января нужно забрать купюру, а листочек бумаги сжечь на зажженном бенгальском огне думая в этот момент об осуществлении желаемого. Ритуалов на привлечение денег очень много. Например, возьмите две серебряные монеты, имеется в виду белого цвета, зеленую свечку. Запалите ее над одной монетой, и как только воск немножко капнет на монету, скрепите ее со второй монетой и далее положите на подоконник. Данный ритуал в течение всего года будет привлекать огромные суммы денег в семью. Только не забывайте, все что вы будете делать, все должно совершаться с вашей верой в то, что желаемое осуществится. И еще обратите внимание на свое настроение во время проведения ритуалов и обрядов. Если оно плохое, значит скорее всего ничего не получится поскольку ваш посыл во Вселенную будет неблагоприятный. Ну, вы поняли. Выбирайте то, что близко именно вам. Уютный психолог, конечно же, поздравляет вас с наступающим Старым Новым Годом, с календарным Новым Годом. Ликует радостно народ, встречая Старый Новый Год, сердечно поздравляю, здоровья и добра желаю, большой любви, удачи и благостей в придачу. Вот и все на сегодня, мои хорошие. Берегите себя и своих близких. Ваш заботливый, уютный психолог. Встретимся в новых видео. Пока-пока!